Всем, хеймер, с вами геймер. Ну а сегодня у нас новая рубрика. А называется она ⁇ Батлы ⁇ И погнали. <связать> Хотя постойте. Без подписки меня смотрят аж половина моих зрителей. Обязательно подпишись. Ну а мы начнем. Первый раунд. Статистика за карьеру. Ну а мы начнем с Дюбы. За свою долгую карьеру Дюба сыграл целых 408 матчей. Забил целых 156 голов, 108 из них в РПЛ, отдал 79 голевых пассов, а среднее время на поле его составило 73 минуты. Это очень даже неплохо, и это большая заявка на победу в этом раунде. Ну а мы переходим к Смолову. За свою карьеру Смолов сыграл 355 матчей, забил целых 114 голов, из которых 87 в РПЛ. Но отдал всего 29 голевых передач. Посреднее а время на поле всего 61 минута. Конечно же, Смолов проигрывает в этом раунде. Ну а счет 1-0. Второй раунд. Цена на трансферном рынке Цена Дзюбы на трансфер-маркете в этом сезоне составляет 16 миллионов евро. Это девятое место по цене в российской премьер-лиге. Четвертое в «Зените». И третья в сборной России. Ну а мы переходим к Смолову. А цена Смолова в этом сезоне всего 11 миллионов. Хотя всего лишь два года назад его цена была 16 миллионов евро. Обидно, конечно, но счет уже 2-0 в пользу Дзюбы. Третий раунд. Статистика в этом сезоне. В этом сезоне Дзюба сыграл 15 матчей. Забил 9 мечей. И отдал столько же голевых передач. И стал лучшим в этом сезоне по статистике гол плюс пас. Но ну, а Смолов в этом сезоне забил 3 гола и отдал столько же голевых передач. Ну а счет разгромный 3-0. Ну а это конец. Ну а всем покидос. Это был новый видос. И всем пока.